Всем привет! Ждем еще пару минуточек для того, чтобы все собрались. Комментарии я выключаю на всякий случай. Вижу, что люди приходят. Всем пришедшим новым. Здравствуйте! Хотя давайте пока ждем, я включу обратно комментарии, мало ли кто-то хочет что-то сказать, что откуда он, э, из какого города, может быть, написать, что э, на йога именно хочет, или куда-то на что-то еще больше поработать сегодня хочет. Тоже, если есть какие-то пожелания, можно сейчас подсказать их мне, пока есть пару минут. А потом комментарии я выключу. Всем привет! Меня зовут Лена, кто-то уже со мной знаком, Елена Еркина, я йога-терапевт. И сейчас в таком немножко для меня необычном формате буду от имени Декатлон Россия вести для вас занятия открытые по йога-терапии. Йога-терапия, вкратце, пока быстренько расскажу... Это работа в том числе и с оборудованием, но главное, что она работа такая более детальная. То есть мы сегодня будем проходить суставы, проходить позвоночник, прям детально-детально прорабатывать каждую, ну не каждую мышцу нашего тела за час сложно успеть, но тем не менее более-менее сверху вниз пройдемся по всему телу. То есть терапия это в первую очередь восстановительные практики, они не всегда мягкие, но все-таки в основном они такие, достаточно несложные. Я вас попрошу во время этого часа чувствовать свое тело, так как я не смогу вас контролировать, поэтому понаблюдайте за собой. При каждом движении, которое я даю, они безопасные движения, но если вы знаете, что у вас есть какие-то болевые ощущения, старайтесь их избегать. Старайтесь сделать максимально, чтобы было вам комфортно. И если вы чувствуете, что здесь уже некомфортно, вы уходите от этого движения, расслабляетесь в любой позе, которую вам хотелось бы сделать. Так, ждем еще одну минуточку. На всякий случай я отключаю комментарии. И сегодня еще один момент. Мы хот... Я хочу сказать, что будем использовать... У кого что есть, я буду использовать. Сейчас покажу вам мячик специальный, он как раз дикатоновский, он очень недорогой, можно его приобрести для себя. Мячик такой большой, достаточно, да. Для того, чтобы правильно опираться спиной, опираться, упираться ногами. Он мягонький, такой, я вам все покажу. Вы сможете его для будущего использовать. Если нету мячика, используйте подушку, используйте кирпичики, блоки, которые могут у вас быть, неважно, от декатлона или от кого-то еще. И, наверное, потихонечку поехали мы с вами. Всем еще раз привет, всем рада. Отключаю комментарии. Ну что, попробуем сегодня с вами позаниматься. Надеюсь, меня хорошо видно. Мы э, садимся с вами в удобное положение. Главное, да, начинаем мы всегда на тренировке йогатерапии. Это в основном все-таки выстраивание более глубой, глубинных моментов, а, то есть нашего дыхания. Поэтому сегодня мы начнем с дыхания, перейдем к разминке, проработаем суставы, проработаем позвоночник, мышцы около позвоночника, стабилизаторы мышц, проработаем мышцы пресса без них никуда и мышцы тазового дна. И поработаем, конечно, с ногами, с руками. То есть, насколько за часовую тренировку мы сможем проработать, сделаем все максимально. Попробуйте. Если будут какие-то вопросы, я думаю, что можно писать как раз в комментарии, пробовать. И потом я посмотрю. Сохранить эфир я постараюсь. Ну что, выбираем комфортное положение. На всякий случай сразу вам покажу вот этот мячик. Да? Вот он, обычный дикатроновский мячик. Его можно использовать, и э, если его нету, берете достаточно такую упругую подушечку, какую-нибудь маленькую можно с собой рядом положить. Садиться можно как так, так и ложиться, если вам тяжело сидеть с прямой спиной, это не так-то просто. Можно садиться на стул, если хочется. Вытягиваем спину, макушку вытягиваем вверх, как бы в потолок, а копчик, ощущаете, что он у вас тянется вниз. Почувствуйте, что спина вытянута. Сейчас прикройте глаза. Я буду максимально все проговаривать, поэтому просто попробуйте обратиться вслух и э, довериться вот этому руководству, скажем так. Прикрываем глаза. И сейчас обратите внимание внутрь себя на свои мысли. Немножечко понаблюдайте. Попробуйте отсоединиться от своих мыслей, настроиться на практику, потому что даже здесь когда вы просто наблюдаете за своими мыслями, вы а, уже работаете с определенными отделами мозга, да? а, И если, например, вы мучаетесь от бессонницы, от хронической боли, от чего-то еще, такая практика самонаблюдения очень полезна. Она позволяет мозгу убрать как бы вот эту вот петлю а, постоянной связи с болью, с определенным органом или областью. Вы отвлекаетесь на самом-то деле. Посмотрите на поток своих мыслей, если он есть. Посмотрите на поток своих эмоций. Спросите себя, что вы чувствуете сейчас. Что бы это ни было, просто наблюдайте. И сейчас посмотрите на свои физические ощущения. Просканируйте таким внутренним сканером себя сверху вниз и снизу вверх. Просто просматривайте. Ни о чем не беспокойтесь, старайтесь сделать максимально медленный этот просмотр. Может быть где-то в теле есть слепые зоны которое вы не ощущаете. Понаблюдайте за ними. И сейчас переведите свое внимание в центр живота, на пупок. Почувствуйте там свое дыхание. Если вы не ощущаете его там, переведите дыхание в другую область. Там, где оно ощущается каждый ваш вдох и выдох. Может быть, это грудь, может быть, это ноздри. Немного понаблюдаете, вытягивая макушку вверх. И сейчас положите одну руку на живот, вторую на грудь. И начинайте со вдохом увеличивать живот, раздувать его как воздушный шарик, а с выдохом сдувать, втягивать его к спине. Вторая ваша рука проверяет, что грудь неподвижна. Вы работаете и дышите сейчас. Только животом. Почувствуйте, как живот по всей своей, по всему объему расширяется и сжимается с выдохом. Может быть, вы даже ощутите, как поясница также немного расширяется с вдохом, а с выдохом сжимается. И сейчас поднимайте внимание и руки на нижние ребра, прямо под грудь. Нащупайте свои нижние ребра там, где у нас диафрагма. Пленочка, которая разделяет нашу грудную клетку и брюшную полость. И, надавив слегка туда руками, со вдохом раскрываем ребра, в стороны туда как будто бы, с выдохом опускаем их вниз. Сейчас спускаю акценты и движение будет именно в этой области, в нижних ребрах, не в животе и не в груди. То есть где-то посередине, диафрагмальное дыхание. Медленный глубокий вдох и глубокий медленный выдох. Плечи не поднимаем. И снова переносим одну руку на живот, вторую на грудь. И со вдохом грудь теперь расширяется в разные стороны, вперед, бок, назад. Может быть, ощущаете лопатки. С выдохом сужаем. Вдох расширяем, выдох сужаем. Почувствуйте свои легкие полностью. Ощущайте, как они во весь свой объем и мощность раскрываются медленно, контролируемо. И опускаются. Живот сейчас пускай будет расслаблен ощутите по более подробно и четко. Сейчас очень важно нам с вами с легкими работать. Это работа легких, это питание для всех мышц, это работа полноценная всех мышц тела, это работа внутренних органов и это ваша иммунная система. Пожалуй, это самое важное упражнение сейчас. И теперь положили пальцы рук на ключицы, на вот эти красивые косточки, которые делают от основания шеи идут. И попробуйте вдохнуть еще чуть медленнее и глубже, почувствовав, как ключицы приподнимаются к подбородку, чуть-чуть совсем, а с выдохом опускаются вниз. Грудь точно так же работает, но вы делаете акценты, ощущения все, внимание все направляете на ключицы. Это максимальный вдох и выдох. Тянем макушку, дышим. Можно выдыхать через рот, если хочется. Но вдох делайте все-таки через нос. И сейчас мы с вами объединим эти все части. Можно руки положить на живот и на грудь. Можно опустить на бедра, на колени. И со вдохом начинаем с живота, через диафрагму, грудь и ключицы. Делаем максимальный вдох, как бы расширяемся. Вот этот воздушный шарик, пускай будет наше туловище как воздушный шарик. И с выдохом в обратную сторону. Спускаемся, сжимаем живот в конце. Вдох, раскрываемся, туловище надувается, выдох, оно сжимается. Вдох максимальной длины, которая вам комфортна. Может быть это 8 секунд даже, может быть 10, может быть всего лишь 5 секунд или 3. Но попробуйте почувствовать, что это ваш максимальный вдох и такой же выдох долгие, можно прямо через трубочку из губ даже сделать такие мехи мы с вами раздуваем и сдуваем и еще немного подышите, понаблюдайте за дыханием, используйте мощность полную легких и еще один глубокий вдох и можно через рот выдохнуть все напряжение убрать весь стресс изнутри хорошо Вернулись к обычному дыханию, не задерживаем дыхание, чувствуем, что оно постоянно продолжается. Старайтесь поймать себя на тех моментах, где дыхание останавливается, и чуть-чуть продышаться. Можно даже полное дыхание использовать в таких моментах. И сейчас мы начнем из положения сидя или стоя, если вам некомфортно, можно стоя это делать. Вытягиваем макушку вверх, тянемся вот задней поверхностью головы шеи. И начинаем опускать голову в одну сторону, не поднимая плеч в другую. Вдох, выдох. Неважно, где вы вдыхаете, где вы выдыхаете, главное дышите. Просто наклоняем голову, растягиваем боковые части шеи. Дышим. И теперь начинаем проворачивать подбородок от одного плеча к другому. Прокатывая по груди его, чувствуя, как разминается шея сзади, возможно. Сделать это с таким небольшим усилием приятным. Просто прокатывайте. Расслабляйте, как бы немножко потяните сзади мышцы шеи. Голову лучше не запрокидывать назад и полный круг не делать повернули подбородок больше к одному плечу, посмотрели за одно плечо, прям глаза туда вывели, а теперь подбородок параллельно по в другую сторону посмотрели, как будто подбородок заглядывается за плечом, макушка тянется вверх, вдох и выдох, продолжаем только шеи, ощущайте вытяжение и вверх, и скручивание небольшое, мягкое в бок, если у вас есть грыжи в шее. Будьте аккуратны, да, пускай это будет мягкое, пускай даже небольшое совсем движение в амплитуде своей. А теперь выпрямляем голову и подбородком вытягиваемся вверх, вперед, вниз, назад. Я сяду локом к вам, чтобы вы могли, если что, подсмотреть, да. То есть мы с вами делаем круг такой подбородком. Вы, может быть, что-то, представьте, что вы к себе что-то подтягиваете подбородком. Главное здесь, мы часто с вами и так вытягиваем подбородок к телефонам, к компьютерам, еще к чему-то, да. Поэтому здесь вы главный акцент сделаете на таком двойном подбородке, прям втяните туда, вытягивая таким образом шею и макушку вверх. И работаем в той амплитуде, в которой вам комфортно. Ищите более комфортную амплитуду. И в другую сторону толкаем подбородок, как будто от себя что-то отталкиваем. Точно так же ощущайте, что вы по кругу это движение делаете. И еще продолжаем. А теперь параллельно полу. подбородок вытягивается вперед, шея тоже немножко вытягивается в бок, назад, в бок. По кругу, параллельно полу, рисуем круг на полу. Плечи опущены, остальное тело относительно расслаблено. Ваша задача все внимание направить на шею и на голову. И в другую сторону. Разминаем шею. Но не плечами работаем, а шеей. Хорошо. Вытягиваем голову вверх. Теперь раскрываем руки и кладем их в замок на затылок. Раскрыли локти в стороны, плечи мы все еще не поднимаем. Мы привыкли поднимать плечи, вы стараетесь наоборот их опустить здесь. И со вдохом раскрылись, потянули грудь вперед. А с выдохом надавили руками на голову и скатились как коврик вниз. Почувствовали, что позвон... вдоль позвоночника мышцы как бы вытягиваются больше. Вдох, раскрылись, выдох, скатились вниз. И еще продолжаем. Вдох, раскрываемся, выдох, опускаемся. Почувствуйте, как вы прям вытягиваете спину с выдохом. Боли быть не должно. То есть, если возникает на каком-то этапе боль, вы делаете максимально мягкое движение в небольшой амплитуде. Раскрылись, вдох, плечи опущены. Надавили руками на голову, головой на руки. Почувствовали, как вы вытягиваете макушку при этом вверх. То есть у вас и в руках напряжение, и в шее вы пробуете ее вытянуть. И дышим здесь. Просто надавили, создали взаимное сопротивление головы и рук. И дышим. Ничего сложного. Йога Йогатерапия – это всегда очень простые вещи, база, которая вам помогает укрепить больше, более глубокие свои мышцы. Сделали вдох. С выдохом наклон вправо, левый локоть идет вверх, правый вниз. Вдох, вернулись, выдох в другую сторону. Заметьте, что грудь у вас здесь никуда не падает. Вы вращаетесь, двигаетесь только в одной плоскости. В одну, в другую сторону. Вращаемся, движемся в удобном вам темпе и в удобной амплитуде и на полу. дышим хорошо и теперь опустили правую руку в пол левый локоть увели вверх и с выдохом потянули левую локоть максимально к правому локтю почувствовали левую свою лопатку вдох раскрылись выдох потянулись вдох раскрылись. И продолжаем. Вы чувствуете, что вы это делаете с таким небольшим напряжением, приятным, усиливаете мышцы. С выдохом особенно уперлись правой рукой в пол. Еще раз левой потянулись левым локтем к правой руке. И раскрылись, поменяли стороны. Левая рука на полу, правая на затылок, согнут локоть. И теперь снова вдох, потянулись правым локтем, выдох, согнулись. Почувствовали межлопаточную, возможно, даже область. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Пробуйте. Делайте это, опять же, в том амплитуде и скорости, которая вам комфортна. Может быть, хочется побыстрее. Но здесь быстрее тоже не всегда вариант. Важно потянуться больше, прочувствовать больше. Хорошо. Вернулись обратно. Вытянули руки в стороны и раскрылись грудью вперед. А с выдохом, как будто вы огромное дерево обнимаете или кто-то вас куда-то тащит за руки, вы сопротивляетесь лопатками, выталкиваете руки из плеч, из суставов, а лопатки как будто назад. Вдох, снова раскрылись, расслабились, грудь, центр груди вперед, лопатки вместе. Выдох, лопатки разведены, тащим-тащим руки вперед. То есть сопротивление опять же создаем вдох. Выдох. И в своем, опять же, диапазоне в амплитуде своей. Выдох. Вдох. С выдохом еще раз растаскиваем лопатки в стороны. Вдох. Раскрываемся. Дышим. С выдохом еще попробуйте подтянуть центр живота в себя. И, может быть, чуть-чуть поджать тазовое дно. Тазовое дно – это э, мышцы промежности у нас находятся они совсем внизу попробуйте включить их стесняться этих вещей не нужно да потому что это тоже мышцы которые помогают вашему прессу держать э, весь вес тела и внутренние органы попробуйте ощутить как все внизу живота вы подтягиваете не ягодицы а именно э, мышцы промежности раскрылись еще разочек руки опустили встряхнули руки здесь могут устать встряхнули руки и сейчас вытянули их вперед, ладони развели, пальцы растопырили, И с выдохом, с натяжением снова, можно пониже, если рукам тяжело, на себя вдох в другую сторону. Подняли, да, а с выдохом на себя больше ладошки. То есть ваша задача через напряжение и натяжение вращать вверх-вниз кистями. Попробуйте почувствовать, что у вас между пальцами прямо больше и больше расстояния с каждым дыханием и с каждым движением. Дышим. Хорошо. И сейчас согнули в когти руки и провернули максимально, создавая напряжение в кисти, в одной и в другой. Провернули, да? Почувствовали, что у вас вся область и ладонь, и пальцы, и кисти, запястья напрягаются. Немножко не всегда приятное ощущение. И в другую сторону теперь локти мягкие, но скорее выпрямленные. Дышим еще чуть-чуть потерпели. Руки могут уже устать. Если устали, сбрасывайте, стряхивайте, отдыхайте. И встряхнули ручки еще. И теперь еще плечами. А одно плечо и лопатка у нас с вами вместе с рукой, допустим, правой, идут вперед. И слева. Гребем вперед, ползем вперед, да? Одно плечо, одна лоп... и лопатка вместе. По очереди, да? Одним плечом, другим плечом. Ползем, чувствуем движение в плечах. А теперь обратно, как будто вы плывете на спине. Пожалуй, это самая такая, а... как это сказать понятная аналогия, да, что нужно делать. Вы чувствуете, как вы лопатку в том числе вращаете. Там тоже есть мышцы. Если они зажаты, им больно, делайте медленнее, мягче, но постарайтесь чувствовать. Угу. И встряхнули руки еще раз. Все встряхнули. Теперь мы с вами поднимаемся на ноги в своем удобном пере... варианте перехода на ножки. Да? Стопы Надеюсь, мои видны вроде бы. Но я еще на всякий случай буду дублировать на руки, да, показывать, что надо делать стопами. Сейчас стопы стоят на ширине бедер. Почувствуйте, что у вас треугольник стопы, то есть большой палец, мизинец и пятка давят в пол каждой стопы. Попробуйте нащупать, на чем вы стоите. Может быть, вы стоите больше на внешней части стопы, может быть, больше на внутренней, или больше на пятке, или больше на пальцах. Найдите баланс. Вот этот треугольник прямо нарисуйте себе внутренним взглядом на стопе. И почувствуйте баланс. Угу. И сейчас нашли немножечко этот баланс. Теперь с выдохом поджимаем пальцы, как будто вы хотите коврик стянуть. Лучше это делать именно на коврике. Вдох, раскрываем пальцы. Я руками дублирую, да, показываю. Растопыриваем и поднимаем пальцы ног от пола. Выдох, стянули. Как будто в кулачок их хотите собрать там на стопе. Вдох, раскрылись. Выдох, вдох. Все просто. Выдох, вдох. Почувствовали, как напрягается стопа каждая. Если ничего сейчас не ощущается, это сложно делать. Бывает так, что с пальцами есть определенная проблема в их подвижности. Не страшно. Просто представляйте, направляйте все внимание сейчас не на экран на меня, а почувствуйте, что там в стопах происходит. Чем больше мы внимания направляем нашего мозга туда, тем легче организму, разным частям тела делать это движение. Хорошо. И теперь опустили маленькие пальчики в пол. Вот я так чуть-чуть немножко утрированно показываю на ладонях. Маленькие пальцы в пол, а большие пальцы подняли вверх, да, оторвали от пола. И поменяли. Большие пальцы вдавили в пол, маленькие оторвали. Вдох и выдох. Меняем. Чувствуем, как вы давите то маленькими кончиками маленьких пальцев, то большими пальцами, кончиками больших. Не напрягаемся остальным телом, чувствуем работу в стопах. Стопы – это наша основа на самом деле, мы про нее часто забываем. Ага, еще так немножечко. Можно так дома делать почаще, как обычно, я люблю это упражнение. И сейчас опустили, растопыли немножко пальчики, опустили снова на свои треугольники. Со вдохом поднимаемся на носки, поднялись на большой палец, на мизинец, почувствовали их. С выдохом максимально медленно пятки опускаются в пол и едва касаясь, снова поднимаются. Поднимитесь как можно выше и с выдохом медленно-медленно-медленно контролируемо садимся. Вдох. Колени могут быть здесь мягкие. Выдох. Можно вместе с руками. Вдох. Потянулись. Выдох. Опустились, вдох, потянулись, выдох, опустились, хорошо, еще раз вдох и задержались здесь, стоим на кончиках пальцев, на основании пальцев в том числе, плечи вниз, руки могут быть мягкие, можно даже вот так в позе кактуса их сделать, и постояли, потянули макушку вверх, дышим глубоко, чувствуем, что наливаются, может быть, тяжестью ваши голени, ваши икроножные мышцы, Понаблюдайте за этим. Может быть, им легко стоять. И вы можете стоять так вечно. И главное – продышаться. Полное дыхание. Сейчас отличный момент сделать. Глубокий вдох, доключить, как мы вначале делали. И выдохнуть все. Вдох еще разочек. И выдох. Со вдохом потянулись чуть выше. Потянулись за руками. Сложили ладошки вместе. И с выдохом попробуйте контролируемо. Не опуская пятки, а опуститься, сесть в такую позу стула. Руки можно вывести снова в стороны. Копчик подкрутите здесь. Пальцы на полу, пятки оторваны. Если вам тяжело, поставьте пятки в пол и снова поднимите. Поставьте, поднимите. И вот здесь мы с вами можем использовать мяч или подушку, или кирпич. То, что есть рядом с вами. Можно положить... Мяч он просто мягкий, хорошо в этом плане. Держит, добавляет баланса вашим мышцам. Подтяну, положили его между коленями и чуть-чуть сдавили либо кирпичик, либо мячик, то, что получается. Остаемся на пятках, о, прошу, прощения, на пальчиках. Дышим. Руки точно так же. Копчик еще раз подкручен. И сейчас попробуйте почувствовать. Со вдохом живот надуть, а с выдохом тазовое дно мышцы промежности и мышцы пресса втянуть. Вдох надуваем живот выдох, втягиваем. И еще можно на пятки опускаться, если совсем тяжко. Вдох раскрылись, выдох втянули. Подожмите низ живота, подожмите тазовое дно. Хорошо. Сжимаем бедрами и коленями мячик или кирпич. Если ни того ни другого нет, стоим без него, ничего страшного. Опустили те, кто еще держится на носочках, пятки в пол. И сейчас мячик взяли в руки или ничего не взяли в руки, если ничего рядом нету. Потянулись вверх. И попробуйте надавить ладошками в мяч или друг в друга. Потянулись и с выдохом опустились. Скруглив, может быть, немножко спину. Опустились в пол. Руки на кирпичик или на мяч, опять же, или на пол. И вытянули таз вверх. Больше вытянули ножки. Наклонились больше вниз. Просто опустили голову. Расслабились. Я к вам боком повернусь. Чтобы, если не понимаете, было удобнее смотреть. То есть колени могут быть мягкими. Но попробуйте их чуть-чуть подвыпрямить И голову опустить. Дышим. Вдох. И выдох. Расслабили. Потянули. Икроножные немножечко мышцы. Угу. Со вдохом. Отпускаем мячик, можно в колени руки упереть. И как коврик такой раскатываемся позвонок за позвонком вверх. Поднимаем руки вверх, вдох. И с выдохом руки перед грудью. Сейчас мы с вами, стоя опять же, стоп у нас на ширине бедер, потянулись макушкой вверх. И продолжим теперь уже в более таких сильных позициях. Сделали вдох. С выдохом. Мы с вами поднимаем левое колено. Попробуйте чуть-чуть его поднять и простоять, насколько вы можете. И затем повращали коленным суставом. Вращаем в одну сторону. Рисуем стопой как бы на ноге... О, прошу прощения, на полу круг. Угу. Как будто вы делаете максимально амплитудное движение. Другую сторону. Угу. А теперь попробуйте сделать, опустить ногу, потянуть ее чуть назад, если она устала, вот так вот на пяточку опуститься. С выдохом снова поднимаемся вверх. Можно держаться, кстати, за стену, если вам тяжко. Можно простоять. И теперь бедром увели колено назад, выдох и вдох, вернулись. Назад, вперед. По кругу вращаем, то есть в одну сторону. Почувствуйте, как пресс здесь, живот, чуть-чуть сжимается тоже. С каждым разворотом колена вы поджимаете живот и тазовое дно. Упс. В другую сторону, как бы назад вниз, вверх, вперед. Прощаем. Попробуйте. Если бедру тяжело, делайте минимальную амплитуду, делайте вообще вот такую, да, маленькую совсем. Хорошо. Подняли колено. Опустили. Встряхнули ноги. Встряхнули, если устали они. Чуть-чуть подвигали тазом. Да? Любые танцевальные движения здесь хороши. И поднимаем другую ногу. Попробуйте найти баланс на левой стопе. Повращали в коленном суставе. Дыхание не останавливается. В другую сторону. Может быть, ноги устали очень сильно. Может быть, наоборот, легко. Наблюдайте за этим. И теперь увели ногу назад. На носок и на пятку поставили. Потянули икроножную мышцы. Небольшой здесь шаг может быть. Если гибкость хорошая, можно дальше шагнуть. И снова подняли выдох. Вращаем бедром. Раскрылись. Увели назад и вниз. Вдох. Выдох. Вот так, хорошо. И в другую сторону. И обязательно уводите ногу назад, поджимайте чуть-чуть живот, делайте выдох. Дышим. Хорошо. И теперь опустили ногу, снова встряхнули, поворачивали тазом, просто вот так вот можно шире ноги поставить, покачали тазом влево. Все просто. Начинаем вращение тазобедренно, сгибая колени параллельно полу. Вперед, в бок, назад, в бок. Вращение. Можно руки на таз поставить. Колени мягкие. Расслабляемся, дышим. И вот с выдохом, когда идет вперед у нас живот, да, чуть подкрутите копчик. Пусть немножко животик идет, как бы выпячивается вперед. Почувствуйте, что вы включаете весь таз. В другую сторону. Движем. И теперь мы с вами делаем движение в плоскости перпендикулярной телу. То есть вперед, вниз, назад, вверх. Перекатываемся на стопах и вращаемся. В другую сторону попробуйте найти эту плоскость, этот круг сделать. Поначалу не очень понятно всегда, как делать это движение, но рисуйте себе круг, и все будет хорошо. Хорошо. И сейчас еще одна плоскость, параллельное телу. Влево таз увели, допустим, поднялись на носочках вверх, вправо, вниз. То есть вы помогаете на стопах, перекатываетесь и вращаетесь. Не вперед-назад, а именно в плоскости тела. Вот такой вот круг телом, бедрами рисуйте. В другую сторону. Угу. Дышим глубоко. Здесь очень легко двигаться и дышать. Но если не получается, дайте этому время. Подвигайтесь. Хорошо. Опустили пятки в пол. Расслабились. И сейчас снова возвращаемся на начало коврика. Я проверю по времени у нас там. Вроде бы все хорошо. И теперь стопы. Еще раз проверили свои треугольники. стол. Потянулись руками вверх. Вдох. С выдохом руки к груди. Подняли левую ногу. И контролируемо. Пронесли ее на носок назад. Проверьте, чтобы у вас стопы были на ширине бедер. Не на одной линии стояли, а на ширине бедер. Поднялись вверх потянулись руками вверх, колено правое согнуто, а копчик чуть подкручен, животик как бы чуть в себя сжат. Вдох и с выдохом левая рука вниз потянулась, правая вдоль головы тянется, вы наклоняетесь влево, а ноги делаете сильными. Вдох вверх, выдох в другую сторону, левый бок тянется, тянемся вдох, выдох и работаем. Стопы Разрывают коврик. Попробуйте почувствовать, как с каждым подъемом рук вы стопами в разные стороны пытаетесь коврик разорвать. И еще раз поднялись. Вытянули правое колено. Руки с выдохом опустили вниз. И теперь еще немножко на стопы. Мы с вами делаем, стоя в этом положении. Если совсем тяжело, поуже встаньте. Сделали вдох. Поднялись носочками на себя правой стопы. Опустились. Затем пятку подняли. Попробовали оторвать пятку и встать на пальцы. Опустили пятку. Натянули на себя носок правой стопы. Опустили стопу. Подняли пятку. Почувствовали голень, переднюю сторону голени. И еще. Работаем. Можно руки вытянуть вперед или в стороны. Или поставить их на таз. Почувствуйте, как тяжело или легко поднимать пятку от пола. Вдох выдох И поставили стопу в пол. Развернули левую стопу параллельно короткой стороне коврика. правое колено согнута. Левая нога прямая. Руки растолкали в стороны. Раскрыли пальцы. Раскрыли ладони. Вдох. Раскрылись грудью вперед. С выдохом, как мы делали вначале. Как будто вас кто-то тянет за руки. А лопатками вы сопротивляетесь. И вдох. Через стороны руки раскрыли. Выдох, создаете натяжение в лопатках и в руках. Вдох, выдох. Почувствуйте, что лопатки расширяются, когда вы тянете себя за руки вперед. А живот с выдохом поджимается, то есть вот эта область поджата. И еще раз раскрылись и выдох. Со вдохом руки в стороны, правое колено выпрямляем. Пускай оно будет помягче, не совсем прямое, а чуть помягче. Сделали вдох и с выдохом потянулись правой рукой вправо вдоль пола, а затем положили руку на правую голень. Туда, куда она кладется. Не надо уходить вниз. Достаточно прямо около колена поставить. Левую руку подняли вверх или вдоль пола, если вам тяжело вверх. Потянулись, вдох. И с выдохом, если можем, потянулись вдоль головы левой рукой, с выдохом вдоль тела. Вдох вдоль головы, выдох вдоль тела. Грудь при этом не падает вниз. Вы пробуйте ее раскрыть вверх. И работаем в той амплитуде, которая вам доступна. Не бегите вперед, особенно если это первое занятие. Дышим. А теперь потянулись за левой рукой. Потянулись, при этом левую стопу вдавили в пол. Создали натяжение в левом боку. Тянемся, тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся. И опускаемся левой рукой в пол, левое колено в пол, правую руку вверх раскрылись, вдох, потянулись, лопатки раскрыли, расширили, с выдохом, опустили правую руку в пол. И теперь ушли на четвереньки. Поставили колени под бедра, ладони под плечи, расширили пальцы на руках, со вдохом провалились грудью, вниз лопатки свели выдох, вытолкали грудь лопатки вверх, сильные руки у вас здесь будут, вдох вниз, выдох, вытолкнули вверх, вдох и выдох. И задача ваша здесь с выдохом и со вдохом поясницы, вы почти не работаете. С выдохом вжимаете живот внутрь, выталкиваете лопатки вверх, и как будто почти оторвали колени, почти, но не совсем. Подтянули, дышим здесь, вдох, выдох. Вы создаете напряжение от рук, отталкиваетесь как можно выше. Еще, еще, еще, еще. И сейчас прогнули грудь, аккуратненько опускаемся, кто как может. да, Можно вот в эту позицию, в позу ребенка. Таз опустили на пятки, вытянули руки вдоль головы, опустились лбом в пол. Можно руки направить также вдоль ног если вам так комфортно и здесь продышались почувствовали как все напряжение уходит если оно есть дышим находясь в этом положении не знаю как вам но мне лично достаточно жарко но ну, видимо я просто переживаю за то что как вы там делаете так как я вас не вижу сделали вдох от таза да упираясь в руки руки вытянули потянулись снова прогнули спинку и со вдохом опустились, попробовали как бы проползти под чем-то. Потянулись грудью и снова вернулись на четвереньки. И теперь носочки на себя. Руки вас держат, плечи подальше от ушей сейчас держим. Сделали вдох и с выдохом живот поджимаем, поднимаемся в собаку мордой вниз, коленями покачали, поочередно ходим на стопах, разгибая, сгибая колени. Опускайте голову, расслабляйте шею. И сейчас сделали вдох, и с выдохом потопали, да, прям один шаг, второй шаг, как можем. Идем вперед к рукам, стопы на ширине бедер. И с выдохом раскатались вверх, как коврик, раскатались, раскатались, раскатались. Подняли руки вверх, с выдохом сбросили напряжение. Подняли руки вверх, с выдохом руки вниз, сбрасываем напряжение. Вдох, руки вверх, потянулись, с выдохом руки к груди. Сейчас снова подняли теперь уже правую ногу и пронесли ее на носок. Широкий шаг назад. Да. Потянулись со вдохом руками вверх. Левое колено согнуто. Копчик немножко подвернут, хвостик подкручен. Правая нога прямая сделали вдох и с выдохом влево наклон потянулись правым боком вдох вернулись выдох вправо и дышим движемся вдох выдох и еще поднялись руками вверх и теперь выпрямляем левое колено чуть- чуть больше опускаем руки на таз как вариант и теперь носок э, левой стопы на себя, на пятки встали, затем наоборот пятку оторвали, потянули как бы э, больше переднюю часть голени. Вдох на себя, выдох от себя. У кого-то на одной ноге легче, на другой сложнее. Вот мне, например, с этой ногой становится сложнее, она более загружена у меня так складывается. Почувствуйте это. А может быть это очень легко и приятно. Если легко и приятно, это очень здорово. Хорошо. Поставили ногу. И сейчас развернулись на правой стопе. Я вам развернусь лицом. То есть правая стопа у нас будет параллельно короткой стороне коврика. Левое колено согнуто. Руки в стороны. Растолкали плечи и руки. Сделали вдох. Прогнулись вперед. А с выдохом снова тянемся руками в одну сторону, лопатками в другую. Вдох. Раскрылись. Живот надули немножко. Выдох, подтянули живот. И продолжаем. Вдох и выдох, работаем. Ага, хорошо. Вдох и выдох. И еще раз раскрылись, вытянули левое колено, пускай оно будет мягким. Сделали вдох, руки растолкали и с выдохом тянемся левой рукой вдоль пола. Опускаемся на левую голень, туда, куда рука опустилась. И правую руку либо вверх, либо вдоль тела. Дышим, разворачиваем правую сторону груди вверх. Правая стопа давит в пол. Левая рука у вас почти не несет никакой нагрузки. Вдох, потянулись вдоль головы правой рукой. Вытянули правый бок. Выдох, опустили. Вдох, потянулись. Выдох, опустили руку вдоль тела. Тоже выбирайте амплитуду. По вашему телу может быть там меньше у вас получится если не получается вытяжение вот такое не страшно потянитесь в сторону рукой да если плечо мешает и вытянулись со вдохом правой рукой потянулись уперлись в правую стопу а правую руку потянули в другую сторону вытянулись вытянулись вытянулись вытянулись, вытянулись и опустились правой рукой в пол правым коленом в пол опустились и сейчас правая рука на полу левая рука разворачивается вверх, лопатки расталкиваем друг от друга. Вдох, потянулись, с выдохом левую руку опустили. И переходим снова на четвереньки. Ладони под плечами, колени под бедрами. Сделали вдох, провалились грудью, можно слегка поясницей вниз. И выдох, всей спинкой вверх прогнулись. Вдох грудью и слегка животом. Выдох вверх, вдох грудью и выдох. И сейчас выровняли спину, почувствовали, что спина у вас относительно нейтральна. Да? Можно в зеркало посмотреть, но лучше почувствовать самостоятельно. И сейчас будет сложно видно, поэтому слушайте меня внимательно. Со вдохом живот отпустили, пускай под силой гравитации он как бы уходит вниз, со вдохом да, надувается. А с выдохом подтягиваем промежность и Подтягиваем живот, мышцы пресса. Немножко поясницу здесь можно округлить. Вдох отпустили, выдох потянули немножечко. Если у вас сейчас критические дни, то лучше это делать в минимальной амплитуде, то есть сильно вдавливать, втягивать не надо, сильно надувать не надо, чтобы не создавать напряжение. Но в критические дни в этом плане лучше переждать, на самом деле вообще не заниматься а, такими силовыми или силовыми. Ну да, Йогой такой достаточно среднего уровня. мягкой, только максимально мягкой йогой. И выдох, и вдох, животик расслабили. Хорошо. И сейчас мы с вами потянули правую руку вправо, уперлись в левую ладонь и в правое колено, как бы перекрестно упираемся, потянулись, потянулись, потянулись, и почувствовали, как вы как бы больше давите, еще раз, вот в, эти, в левую руку, в правое колено, а левое колено... Как будто подвисает в воздухе. Чуть-чуть совсем. И с выдохом расслабились. И теперь в другую сторону. Влево. Правая рука. Левое колено давит как следует. Левая рука вас тянет, тянет, тянет влево. А правое колено чуть отрывается. Если вы все сделаете правильно здесь, то вы почувствуете, как напрягается все творище, В том числе спина, в том числе живот. Попробуйте натянуться в разные стороны еще. И опуститься. Хорошо. И сейчас... Опустились, раскрыли коленчики, опустились немножечко в позу ребенка, отдохнули. Руки немножко можно поджимать, поражимать, подышать как следует полным дыханием. Сделали один вдох и выдох. И со вдохом поднимаемся, садимся на ягодицы. Если есть мячик, берем мячик. Если нет, подставьте подушку или кирпичик, чтобы был упор под поясницу. Что вот я делаю? Да, я подкладываю прямо под крестец мяч. Стопы давят в пол. Колени на шерне бедер. Почувствуйте, что вы можете упереться в стопы. Сейчас сделали вдох. Вывели руки вперед. Потянули спинку вверх. С выдохом снова сжимаем Таз, сжимаем, прошу прощения, тазовое дно и животик, подтягиваем и наклоняемся, упираемся в мяч, подтянули, вдох, надули животик, поднялись, с выдохом живот, подтянули, немножечко сжали, вдох, поднялись. И вот то же самое, что мы с вами делали, когда пытались стоя да, обнять большое дерево, попробуйте, когда вы наклоняетесь, больше тянуться руками вперед, а лопатками назад. Вдох, потянулись, и выдох, прям вытащили себя назад еще. И вдох. Очень простое, ничего такого в этом движении особого нету Если вы в будущем да, почувствуете, что у вас простильный, можно это делать без э, мяча, но я бы не стала рисковать вашей поясницы потому что поясница у нас обычно перегружена. И остались здесь. Потянули руки еще, лопатки назад, подняли левую ножку параллельно полу, левую голень параллельно полу, опустили, правую, опустили. И создаем, продолжаем создавать натяжение. Подняли левую, опустили, и правую, опустили, еще один цикл. Раз, вдох, два, вдох. Хорошо. И сейчас мячик убираем, потихонечку ложимся. На спину, колени согнуты, легли, вытянули макушку вперед, как бы а копчик в другую сторону, то есть, чтобы спине было максимально комфортно. В голове никаких заколок, желательно даже резинок, чтобы не было. Вытягиваем макушку. И сейчас с выдохом мы подкручиваем живот снова, подкручиваем копчик, чуть приподнимаем ягодицы. И почувствовали, как передняя часть бедер вытянулась немножечко. Вдох опустили, выдох. Снова подняли ягодицы, подкрутили копчик, сжали промежность живот. Вдох опустились, выдох подкрутились. То есть небольшое движение, вы слегка пояснице работаете, но в первую очередь вы работаете животом. И теперь поднялись, руки вытянули вдоль тела, если что, поддерживаем себя. И то в, э, таз направили вправо, то влево, как бы параллельно полу движемся. Напрягаем, опять же, тазовое дно, насколько вы можете его сейчас ощутить, и живот. И движемся вправо, влево. Немножко как бы расслабляем и тазоветренные и бедра растягиваем здесь. Хорошо. И опустились, наклеили спинку в пол. Стопы широко поставили сейчас. И потянули левое колено к правой стопе. Вытянулись всей левой стороной. Можно руки в стороны здесь положить. Вернулись, а затем в другую сторону потянулись. Правой ногой к левой стопе. И еще несколько циклов. Почувствуйте, как вытягивается таз. Почувствуйте, как вытягивается бок. Ничего здесь не напрягайте в плане тазового дна. Просто тянитесь. И еще. Хорошо. И сейчас колени подогнули. Взяли ладошками колени и по кругу. Коленями рисуем круг на потолке. Дышим и вращаемся на копчике, на крестце. Пускай это будет мягкое, приятное вращение. И в другую сторону. Можно даже одной ногой в одну, другой в другую попробовать сделать. Это очень любое движение. Давайте себе возможность двигаться дома, да, особенно сейчас, когда времени гораздо, мне кажется, больше, надеюсь, по крайней мере. Хорошо, подтянули и вытянули ноги вдоль пола. Руки положили чуть в стороны, ладонями вверх. Можно подложить под голову, под шею, подушечку или э, свернутое одеяло, как вариант для короткой шавасаны. Шавасана, поза отдыха или поза трупа, мы максимально расслабляемся. Сейчас закрываем глаза и почувствуйте все ваше тело. Займите комфортное положение. Почувствуйте, что вы расслабленно лежите на полу. И если хотите, представьте сейчас, что вы находитесь в приятном для вас природном месте которая может быть реальная, может быть место вашей мечты. И прислушайтесь к его звукам, воспроизведите эти звуки в голове, почувствуйте его запахи, прямо возобновите их, как бы почувствуйте заново. Может быть в детстве такие запахи вы ощущали, попробуйте вспомнить этот запах. Ощущайте, что вы лежите на теплой, мягкой земле, возможно, покрытой травой или песком. Что вам комфортное. Почувствуйте, как эта земля отдает тепло в вашу спину, в ваш позвоночник, в ваши ноги. И дает вам уверенность, ощущение поддержки. Над вами светит яркое, теплое солнце. Попробуйте ощутить это на своей коже, на своих глазах, что вы ощущаете свет этого солнца и тепло от его лучей. И затем пропускайте этот свет солнца в пальцы ног. Представьте, что пальцы ног наполняются светом и теплом, а с выдохом расслабляются. Пропускайте свет выше в ноги до колен, через стопы почувствуйте может быть действительно физическое тепло в этих областях и поднимайте также дальше свет в бедра в колени и в бедра окутывайте каждую мышцу и каждый сустав снаружи попробуйте почувствовать более глубокие мышцы они тоже, согреваются, а с выдохом размягчаются и тяжелеют. Поднимайте свет и тепло в таз, в живот и в поясницу и расслабляйте эту область. Отпустите напряжение из мышц пресса, из тазового дна, из ягодиц. Поднимайте свет в диафрагму, в грудь. Наполняйте грудную клетку с разных сторон, со стороны спины со стороны груди, почувствуйте, как расслабляются лопатки и расслабляется весь позвоночник, как бы растягивается по полу, дайте себе возможность расслабить все туловище, выдохнуть, поднимайте свет в плечи и по рукам опускайте его к пальцам и ощущайте, как руки также тяжелеют и расслабляются. Свет наполняет вашу шею и голову до махушки. И с выдохом вы чувствуете, как мышцы шеи расслабляются. Расслабляется область горла, челюсти, губы, ноздри, глаза, лоб и затылок. Почувствуйте все ваше тело. Представьте, что оно наполнено этим светом и теплом, этим расслаблением. И буквально минутку побудьте в этой неподвижности, не засыпая, наблюдая за всем, что происходит в теле. Сейчас сделайте глубокий вдох и выдохните все через рот. Возвращайтесь в окружающее вас пространство, пошевелите пальцами рук и ног, повращайтесь ступнями, кистями и потянитесь всем телом, вытяните руки вдоль головы, вытяните все-все тело. А затем перекатывайтесь аккуратно на любой бок и, может быть, не открывая глаз, не торопясь, садитесь, выпрямляя спину. И вытягивайте макушку вверх, глаза закрыты. Ладони можно перед грудью соединить, если хочется. Просмотрите свои мысли и эмоции, что в них сейчас происходит. И свои физические ощущения, что тело сейчас чувствует. Поблагодарите себя за хорошую работу. Поблагодарите то пространство, в котором вы есть. И такое наше онлайн пространство для меня немножко непривычное. И сейчас открывайте глаза, поднимайте взгляд. Я... Рада, что вы практиковали со мной вместе. Буду рада видеть вас снова на любых тренировках. Дикатлон сейчас ведет очень многие занятия. Вы можете посмотреть это вот в аккаунте, который есть. Эти занятия абсолютно бесплатные. Я буду в следующий раз в пятницу в 17, например. Поэтому буду всем рада. Спасибо вам большое за практику. Сейчас я выключу эфир. И до встречи.